Привет. Мы говорили о балансе in-house и аутсорс разработки, рекламы и вообще маркетинговых действий. И наверняка практически у каждого владельца бизнеса, включая тебя, есть опыт негативный работы с внешними подрядчиками: когда заказал сайт и сделали какую-то фигню, когда SEO-шники обманывали, на самом деле ничего не делали, когда, не знаю, там специалисты по контекстной рекламе сливали бюджет. Это все очень грустно и печально. Но этого можно было бы избежать, если целенаправленно нарабатывать опыт грамотного заказчика интернет-услуг. По-хорошему, в твоей индустри... а, точнее, ну, в твоей компании этим опытом должен владеть а, нанятый тобой маркетолог. Но если ты нанимаешь а, маркетолога с не очень большим стажем, то тогда у него или у нее этой компетенции пока нет. И у тебя ее, возможно, пока нет, и тогда ее нужно развивать. Для того, чтобы ее адекватно развивать, нужно сначала разобраться, как устроен рынок подрядчиков в индустрии диджитал-маркетинга. Рынок устроен любопытно. Он больше всего похож на рынок ресторанов или там, хостелов. Это более 10 тысяч микро и малых бизнесов. Видимо, примерно таких же, как твой. Это могут быть либо небольшие артели из двух-трех человек или даже фриланс-команды какие-то. Это могут быть продакшены, э, так называемые. То есть это компании, которые занимаются диджитал-производством. Это непосредственно те, кто прям вот разрабатывают сайт, которые непосредственно там сидят SEO-специалисты, которые делают SEO. Это компании, где непосредственно сидят специалисты по контекстной рекламе, делают рекламу. Э, это вот объединяет словом продакшн. Смежные с ними компании, которые называются агентствами, тут нет жесткого разделения. Бывает, что продакшн с доли агентского бизнеса. Бывает, что агентский бизнес, где есть частично продакшн. И так или иначе, агентства, как следует из названия, это компании, которые распределяют работу. И обычно в продакшн ты приходишь с конкретной задачей а, реализации конкретного инструмента руками, а в агентствах там скорее находятся менеджеры, креативщики, а, специалисты по тому, как из бизнес-задач или сложной маркетинговой задачи а, ну, вот как ее добиться, как получить результат, раздробив ее на более мелкие работы и распределяя их между подрядчиками. То есть, например, если нужно сделать и разместить телерекламу, то тебе будет нужно придумать креатив этой рекламной кампании. Тебе нужно будет найти режиссера, съемочную группу, актеров нанять, все там гримеры и прочие там операторы – Потом тебе нужно будет сделать сам видеоролик, монтаж, улучшение там по цветам, черт что. Вот тем, чтобы все это соорганизовать, спродюсировать, занимаются агентства. Они могут привлекать кучу разных продакшенов. Отдельно привлечь видеопродакшн, отдельно привлечь режиссеров, отдельно продакшн по 3D графике и отдельно еще согласовать размещение на ТВ. Это, этим занимаются агентства. Это другие, немного компании, немного с другим профилем компетенций. То есть агентства могут тебе под твою задачу предложить какой-то набор инструментов, который ты не подразумевал. То есть, например, ты приходишь и говоришь, ребят, запилите мне контекст. Они говорят, а вот по, по твоему продукту и по твоей задаче, кроме контекста, может иметь смысл еще вот чуть таргета добавить. То есть они решают, могут тебе предложить и какие-то варианты перебалансирования каналов в том числе. В этом рынке есть онлайновые сервисы, конструкторы сайтов, системы автоматизации программ лояльности, рекламы, введение СММ, отслеживание упоминаний в социальных медиа и тональности, упоминаний, в общем, огромное количество сервисов. Инфраструктура рынка — это средства массовой информации на тему маркетинга, это конкурсы сайтов, мобильных приложений, это рейтинги диджитал агентств, это Какие-то премии, конкурсы, сайтов мобильных приложений. В общем, огромная обвязка. Ну, на самом деле не очень огромная. компания там не так много, пара десятков в России. Ну, единицы десятков из этих десяти тысяч, которые помогают тебе находить uh, подходящих исполнителей и uh, способы решения твоих маркетинговых задач. В общем, этих компаний очень много, и они все маленькие. То есть uh, в этом рынке, если мы посмотрим… Распределение по оборотам, классическое распределение длинного хвоста, то есть очень мало компаний с очень большими оборотами и длинный хвост компаний, которые из себя представляют компашки из 3-10 человек с годовым оборотом в 5-10 миллионов рублей, которые вот там сидят и пилят сайт или верстают там, или, не знаю, контекстную рекламу размещают. Это говорит о том, что рынок, похож на такую пену. Там очень много очень маленьких компаний, никакая не имеет большой доли рынка. У нее, у этой пены, у нее из-за этого есть очень большой разброс цен, потому что какая-нибудь одна СММ компания может быть, может быть основана выходцами сетевых агентств, которые работают с Procter Gamble, Coca-Cola и компанией Mars. И там, 10 человек, но у них бюджет на какую-то задачу миллион. А другая компания тоже из 10 человек работает с местными, какими-нибудь региональными небольшими подрядчиками, и у нее на ту же самую задачу бюджет 20 тысяч рублей, но и соответствующее качество, и соответствующее понимание вообще того, что делается, и разное понимание бизнес-задач. Очень часто компании гоняются за модой, предлагают тебе или твоему маркетологу, в общем, скорее модные инструменты, чем зарекомендовавшие себя. Иногда они гоняются в плане моды за способами оплат, гарантии за результат. Мы отдельно об этом поговорим. У этого рынка очень низкий порог входа. Вчерашний студент может зарегистрировать, я сам через это проходил, а зарегистрировать сайт и там, вместе с парой партнеров открыть компанию, написать на сайте «Мы диджитал агентство полного цикла», молодой, динамично развивающийся, с широким спектром услуг. И ты не отличишь эту компанию от э, сотен других, которые, может быть, в рынке уже давно, у которых гораздо больше кейсов и так далее. К сожалению, это приводит к тому, что из-за низкого порога входа люди, которые стартуют бизнес, они не умеют оказывать адекватный клиентский сервис, и во всем этом очень сложно ориентироваться заказчику. И профессионализм заказчика заключается в том, или твой, или твоего маркетолога, в том, чтобы научиться в этом э, великолепии компаний э, и разбросе разбираться. Я не успею в рамках одного урока, и даже двух, и трех, э, делать из тебя профессионала в этом. Но что важно помнить, когда ты выбираешь подрядчика под какую-то задачу? Во-первых, под конкретную задачу тебе нужен продакшн, то есть такая ломовая, ломовой бучок или ломовая лошадка или коровка, которая будет тянуть конкретный а, паровоз отдельного инструмента или там, тележку отдельного инструмента, плуг за собой тянуть, когда тебе надо прям конкретно вот этим плугом вскопать вот эту грядку. А, тогда… Если тебе нужно сделать там, лендинг или запилить конкретную контекстную рекламную кампанию, тебе не нужно агентство, в большому счету. Тебе нужна компания, у которой больше продакшн-экспертиза. Та, у которой в штате есть специалисты, в том числе с доказанным опытом, сертифицированные а, вендорами или кем-то еще специалисты, агентство, и продакшн это показывает. Или у тебя есть какая-то достаточно сложная задача, скорее с бизнес-составляющей, и ты не уверен, что твой подход к маркетинговому решению этой задачи э достаточно эффективен, и агентство скорее может дать тебе дополнительную экспертизу насчет того, с помощью каких инструментов это решать. Оно может помочь тебе привлечь дополнительных э других подрядчиков, про которых ты не думал. Но и вопрос цены. То есть, э естественно, поскольку у агентства гораздо больше этой аккаунтинговой экспертизы, больше бизнес-экспертизы, и стоимость тоже растет. Мы об этом чуть-чуть поговорим позже. Почему цены у агентств в среднем чуть выше, чем цены у таких же а, продакшенов. Второе, что тебе нужно выбирать, а, и они тоже не лучше и не хуже друг друга. Они нужны, как и продакшен агентства, просто для решения разных задач. Это специализируется агентство по конкретной услуге или продакшен, или они полносервисные? То есть э, это чисто контекстное, там ребята чисто контекстом занимаются, или это компания, в которой есть отдел или там сотрудники, которые умеют в контекст, в таргет, сайты разрабатывать, э, не знаю, с блогерами сотрудничать и так далее. Опять же… Еще раз, это зависит от задачи. Либо у тебя есть конкретное понимание конкретного инструмента, который тебе нужно встроить в твой маркетинг-микс. Ты понимаешь, зачем, почему, сам все это прекрасно осознаешь. И все остальное ты управляешь этим сам. Тогда вуаля, специалисты по услуге могут быть более профессиональными. Или агентство с точки зрения управления может быть чуть более простым для тебя, как для заказчика. Либо ты понимаешь, что тебе нужно решать сложную задачу, у твоего маркетолога или у тебя нет времени на менеджмент коммуникати коммуникативный, и тогда у тебя будет менеджер в полносервисном агентстве, который в теории должен это делать. На практике они точно так же могут фейлить, как и твой собственный маркетолог, и как ты сам. С этим нужно будет учиться работать, и это будет стоить дороже э в контракте. Но это может получиться выгоднее с точки зрения полного возврата на инвестицию маркетингового бюджета. То есть это, опять же, разные инструменты, и важно понимать, вот какое конкретно предприятие тебе требуется. И, наконец, третий, наверное, ключевой аспект, на котором надо останавливаться, выбирая подрядчика, это то, тебе нужна компания без фокуса на каком-то клиентском сегменте. Например, ну просто мы работаем со всеми. Или компания с фокусом на клиентский сегмент. Например, компания, которая о себе говорит, что мы профессионалы в digital production или digital marketing для девелоперских компаний. Или мы профессионалы в digital marketing, digital production для, там, для компаний хорики, там, работаем с ресторанами. Или нам нужна компания, которая, там, мы говорим о том, что мы специалисты в работе с сложными B2B продажами. Делаем маркетинг для компаний, у которых так, такая продуктовая э, составляющая. Кого выбирать? Вопрос. Иногда компанию с фокусом на сегменте выбирать эффективнее, если она вообще существует. Иногда нет. Это зависит, что важно, что не стоит избегать компаний, у которых есть достаточно богатый опыт в работе с твоим сегментом. Это было модно в середине 2000 в конце 2000-х годов, когда говорили, что «Ой, что-то у вас много сайтов моих конкурентов, я с вами работать не буду». Вы что-нибудь либо у меня своруете, либо у них своруете. Сегодня, конечно, подход абсолютно другой. Мы понимаем, что наоборот, если компания сфокусирована на сегменте, у нее может быть такой объем маркетинговых компетенций, которого у меня нет, и я получу, не просто я заплачу им денег за то, что они ре ре реализуют мою задачу, я еще у них научусь маркетингу. Они мне объяснят, на какие грабли не надо наступать. И я сэкономлю в долгосрочной перспективе. Но разбиться это может о то, что компании с фокусом на таком сегменте либо вообще нет в рынке либо они стоят таких денег, которые ты не можешь пока себе позволить. Но опять же, их можно, например, привлечь на консалтинг в каких-то аспектах. А вот как строится самообразование и на что нужно обращать внимание, когда ты проводишь тендер и уже конкретно выбираешь подрядчика, мы поговорим на следующем уроке.